Наконец-то компания Smount выпустила продолжение своего легендарного девайса и по совместительству одного из моих самых любимых подов. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Smount под названием Charon Baby Plus. Или Charon, или Charon, называйте как хотите. Девайс поставляется вот в такой вот красочной картонной упаковке. На лицевой панели изображен девайс с рисунком, что ждет нас внутри. Также есть название самого устройства. А на противоположной стороне у нас все как всегда технические характеристики и комплектация. Открыв коробку мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем. А под ним располагается еще одна небольшая коробка, в которой находится кабель USB Type-C. Baby Plus получил схожие с оригинальной версией формы и дизайн. Корпус выполнен из металла и обладает закругленными углами. Девайс слегка вырос по сравнению со своим старшим братом. На момент запуска подсистема доступна в трех цветах. Больше разнообразия должны внести его красочные панели. Рисунки на них теперь представлены не абстрактными узорами, а различными существами Одной из инноваций стала возможность смены боковых панелей Они удерживаются при помощи магнитов и продаются отдельно С самих разновидностей панелей уже доступно более 15 штук Внутри Baby Plus разместился более емкий аккумулятор, и теперь его объем составляет 1000 мАч. Заряжается он при помощи порта USB Type-C силой тока в 1 А, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно 1 час. Индикация заряда выполняется при помощи небольшого светодиода, который находится в нижней части устройства. На подсистеме нет ни кнопки Fire, ни кнопок управления. Мощность настраивается автоматически в зависимости от сопротивления на испарителе в диапазоне от 1 до 35 Вт. А напряжение на картридж подается при помощи затяжки. Ну и конечно же нельзя обойти стороной специальное крепление для ланьярда. Теперь пришло время поговорить про картридж. Его прокачали по сравнению с прошлой версией. Теперь его объем составляет не 2 мл, а целых 3,5 половиной. Работает он на сменных испарителях серии S, то есть аналогичным с антипод. Их есть три версии для тугой, средней тугой и кальянной затяжки. Также я хочу рассказать про еще одно нововведение, то есть полноценную регулировку обдува, которая находится на самом картридже. Вы с легкостью можете настроить как тугую, так и свободно кальянную затяжку. Кстати, я рекомендую парить на этом устройстве с жидкость содержанием глицерина не более 60%, и для него прекрасно подойдет как солевой никотин, так и обычный, и даже нулевка. В конце ролика я могу смело сказать, что продолжение удалось. Это крутой девайс с большим картриджем, с большим объемом аккумулятора, потрясающим вкусом и полноценной регулировкой обдува. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.